ребенка 9 месяцев вот этот период является периодом становления жизни человека допустим от одного месяца до второго месяца это человеческая жизнь от одного года до 10 далее там второй месяц третий это 20-30 лет если в этот момент у мамы плохое настроение, если у мамы какие-либо потрясения или еще что-либо, то это вызывает у вас в этот момент вот такие сложности или трудности. Особенно перед самым рождением. Если за три дня до вашего рождения произошел какой-то конфликт, произошла ссора, потрясение, то это все будет проявляться вот в виде таких неприятностей. Ну и что необходимо сделать, чтобы это все закончить, необходимо после таких неприятностей сказать, я сделала вывод, и теперь этот вывод мой, и после этого такие неприятности перестанут происходить, я сделала или я получила, почему, каждый раз, когда у человека появляются неприятности, человек должен сказать себе, я сделала вывод, и произнести, какой вывод вы сделали, придумать его, что же произошло, После того, когда эти неприятности произошли, допустим, неприятности произошли, и вы в семье стали ближе друг к другу. И сказать себе, я сделала вывод, за три дня до своего дня рождения я буду как можно ближе со своими близкими. Ну вот как-то так. Гипотетически можно предположить. Раз неприятность происходит, то после это каждая неприятность, которая в вашей жизни повторяется, связана с тем, что вы должны сделать какой-либо вывод, или у вас должен появиться вывод. Так вот, что происходит? последний раз что произошло после того когда у вас произошли эти неприятности видимо это сблизило у вас семье видимо кто-то там вас погладил видимо наоборот вы там на кого-то покричали какой вывод из этого всего вы можете сделать что такого уникального произошло что отличает этот день от прошлых или предыдущих и перед тем как произойдет это скажите да в прошлый раз у меня были неприятности и я наконец-то сделала вывод я теперь буду теплее к близким за три дня до момента допустим этих неприятностей и так далее ну вот как-то так